Мы рассматриваем наш мир, нашу реальность, как эффект воздействия программы. Эффект. Наша реальность ⁇ это то, что мы видим глазами, это не то, что существует на самом деле. Представьте себе, что есть телевизионная вышка, телевизионная станция, шаблон, мостant. Или у вас тоже как-то называется? Как у вас называется? Вы, вышка, ну ладно, просто вышка. Она, она у вас безымянная, будем сказать так. Ну, есть вот вышка, в которой телевизионные деятели искусств, как говорила Фрэккинбок, делают что-то такое очень важное. И вот мы видим студию, да, за студией сидит, бежит, лежит человек. Что-то делает камера, снимают определенным ракурсом и передают нам картинку. Мы не присутствуем при этом, но мы видим эффект у себя на компьютере вот тут, вот на экране. Мы видим результат этого эффекта, мы видим картинку такой, какой нам хотят показать, но на самом деле в студии все происходит иначе. А если еще накладываются некие спецэффекты, которые нам тут устраивают наши любимые кураторы Эгрегоры, то реальность на картинке отображается совсем не так, как она задумана, но она отображается. Это эффект, производная большого процесса. Мы видим так, как нам надо видеть, чтобы наши органы чувств, органы осязания, органы обоняния и все пять человеческих систем, считывающих информацию, уловили окружающую реальность в более или менее полном объеме, в более или менее полном объеме, но обязательно так, нам хотят показать. А человек, который, которому этого мало, он хочет залезть в студию и посмотреть, как там все устроено. А еще лучше поучаствовать в процессе, это же тоже крайне интересно, внести свою лепту в изменения. По крайней мере, того, что на его телевизоре показывают. Не знаю, как там за счет всех, но вот на моем телевизоре желательно будет что-нибудь посимпатичнее. Таким образом, ему надо в эту студию пробираться. А как туда пробраться? Ну, как минимум, вот от этого, вот отвернуться, встать и уже пойти что-нибудь делать. То есть начать движение по пути. Начать это движение. Для этого надо понять, что то, что тебе показывают вот на этом вот трехмерном телевизоре, оно может, быть совсем иным. оно может быть совсем иным. И за каждым этим явлением, за каждым этим проявлением надо будет видеть смысл. Вот этот смысл называется чтение знаков от окружающей реальности. То есть птичка пролетела, да? мы можем с одной стороны сказать, что это Действия природы, а с другой стороны, можем сказать, что это нам знак, например, туда не ходи или туда ходи, или например, ходи туда. Это знаки. Мир с нами разговаривает определенными знаками. Почему? Потому что мы с ним беседуем не по радиоканалу, а мы с ним беседуем вот в этом трехмерном пространстве. И он беседует с нами через эгрегора, безусловно, но тем не менее беседует. Но как только мы с вами поднимаемся над эгрегориальным слоем, беседа становится уже более индивидуальной, мы начинаем беседовать с реальностью. И начинаем ее узнавать, погружаясь в нее все глубже и глубже и видеть ее такой, как она есть на самом деле. Опять же через эти эффекты. То есть человеческое тело, оно ограничено в масштабе воспринимаемых энергий, но разум человеческий в этом не ограничен. Это условие игры. Физическое тело не должно быть препятствием к развитию сознания. Боги тоже обращались в физическое тело человека, однако теория рассказывает, что они не теряли как-то своих божественных свойств. Вот как им это удалось интересно. Не удалось, значит и нам удастся. Нам только постараться, чуть-чуть постараться, чуть-чуть помучиться. А может и не помучиться, может будет очень интересно. Будет интересно обещать. Мир, в котором мы живем, это система, математическая система. Нам с вами предстоит в этом убедиться. Просто язык алгоритмизации этой системы отличен от нашего языка, на котором мы разговариваем. Мы можем читать алгоритмы системы по символам и знакам, которые нас окружают. Кто-то может читать иначе, да, как в матрице, помните, циферечки лились, да, и вот они вот так читали. Но наше восприятие, пока сегодняшнее восприятие, может рассчитывать только на собственное внимание. И другого инструмента у нас пока нет. Пока. Потом появится. Но пока на собственное время. У человека, у каждого разума есть определенные предпосылки, да? то есть определенные качества, которые в большей степени проявлены, или которые хотелось бы, я есть в вашей душе в этом мире, отработать больше, с большим качеством. И такие задачи, конечно, тоже надо будет учитывать, потому что вы же не напрасно сюда пришли. Вас-то сюда приволокло зачем-то и у вас есть цель, по крайней мере у вашего я есмь есть цель. Другое дело, что она системой не обязана удовлетворяться, вот такого договора не было. Был договор, что вам будет дан шанс, а что вам будет куда помогать, совершенно нет, вот от этих иллюзий избавляются все сразу. И иллюзорное представление о том, что мир существует ради вас, то есть ради какого-то конкретного человека, это забон себя в очень низкую, позицию разума, когда сознание человека, взрослого, ничем не отличается от характеристик сознания ребенка. Потому что только ребенок считает, что мир существует вокруг него. Взрослый, в отличие от ребенка, понимает, что что-то здесь не то. И скорее всего это не так. Я еще пока не могу сформулировать и доказать, но точно чувствую не то. А вот ребенок свято уверен, я центр мира, у него абсолютно геоцентрическая картина мира. Все, что существует, существует только потому, что я на это смотрю. Как только я вот так вот сделаю, сразу перестанет существовать. Как дети в прятки играют. Видели? Вот так. Если я никого не вижу, так меня и нету. Ну, наблюдайте за детьми, они очень много вам расскажут про этот мир. Да? Да. Так играют да? Да. Мама, ищи меня. Нет. В этом есть смысл показать. Да? Так вот очень многие люди так и играют с этим миром. в Прятки считая, что именно так и надо. Да? Не хорошо, ни плохо, у каждого свой путь развития. Рано или поздно все равно придется повзрослеть. Просто когда мы проходим это естественным путем, мы, как правило, всегда к этому не готовы. Взросление идет на колоссальном стрессе, на колоссальном, когда рушится старый мир и надо создавать новый. Вот тогда да, тогда ты волей-неволей обретешь характеристики, которые Сделают тебя взрослым. Трансформацию делает только информация. Энергия может что-то сделать с вашей тушкой, в смысле с телом, а с разумом только информация. И в этот момент, когда информации становится все больше, больше и больше, канал ваш информационный уплотняется, и вы в секунду времени начинаете перерабатывать уже не килобайты, а мегабайты и терабайты информации, начинает происходить та самая трансформация. Разум понимает, чего мне не хватает для того, чтобы больше взять, для того, чтобы качественнее передать, с большим КПД, с меньшими потерями, его будет. Выносить на преображение как сознание, так и тело, это обязательно в большей степени. Прежде всего это сначала обостряться, а потом дезактивируются старые хворобы, которые вечно оттягивают все внимание. Помню, сначала их активация, то есть они должны обозначиться, а потом уйти, то есть вы должны быть тоже к этому готовы. Потом обостриться, это на уровне физического, главы, да, снизу идем. потом обострятся эмоциональные проблемы. Это тоже обязательно должно быть показано, где у вас тонкие места, потому что рвется там, где тонко, рвется там, где тонко. И они тоже будут обострены и закрыты, соответственно, для того, чтобы энергия и информация из этого тонкого места не утекала в никуда, иначе ваш КПД снизится и в игру вас не примут Потом будет обозначаться ваше ментальное несоответствие. То есть будет показано, чего вы не знаете, чего надо еще изучить, что надо понять. Потом, какой опыт приобрести. А потом, соответственно, как, с какими ценностями предстоит работать и к каким богам прийти. Вот такая вот задача.